Хотите мою пародию? Давай! Точка-точка, запятая, минус, рожица кривая, палка-палка-палка-палка, огуречек. Вот и вышел человечек пена-пена-пена-пена, вот и вышла тетя какая-то фиг знает. Хочешь два часть или нет? Ну и фиг всем! Ладно! Давай! Дом-машина, муж и дети, они ели огурец. Но они ушли. Постарела тетя и умерла. На могиле было написано «Не молитесь, блин, эта тетя фиг не нужна». Но муж не послушал и насрал на могилу. «Ух, злодей, блин, свою жену бросил, а дальше и он умер, и дети». После она начала попадаться на домах с футболкой, на которой было написано «В ананас идите». Вот так зародилась Роблока Сквин. Это та самая бабка. Ой, тетка. На этом заканчивается история.